Шестеро котят? Нет, мои нервы не выдержат. Я ухожу, пока окончательно не сликнулся. Моя косточка, собачья беда, резиновый мяч. Что ж, я все забрал. Тунуру я тоже забираю. Ты? Иди, иди, иди.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 Правда они милые? Пейте молочко для растущих котят. Это полезно. А вы можете идти играть. С этой минуты смотреть за котятами буду я. кис из кис, -кис крошки-малышки. Пора спать.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 Скорее всего, они уже уничтожили все, что сделано из дерева, или почти все. Поскольку они ненасытны, они все время едят, <свы> то есть не останавливаясь едят. Вы меня слышите? Понимаете? Ребята, вижу еду Мы соберемся в это полезно и перекусим Да yeah. yeah. Вперед за мной Вперед нас обманули мы должны отомстить да Отступаем, ребята! Отступаем! Отступаем! Помогите! Добро пожаловать. быть, он съел мою кость. Эй, котяра, докажи, что я вижу сон. Усюбли меня. Так больно. Я, наверное, сплю, раз как больно. Ладно, буду спать дальше. И все.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 не ведут себя так с нами с собаками видимо я все еще сплю надо избавиться от этого сна От этого кошмара, но как? Я думаю, можно сказать, что вы страдаете от острых или не очень острых, как вам больше нравится, дилюцинаций.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 Охрана охрана, охрана охрана, охрана охрана, <tapuna> охрана <tapuna> охрана, охрана охрана, охрана охрана, охрана охрана, охрана охрана, охрана охрана. охрана охрана тратцы. Yeah. <sighs> Бас, ты. Как ты провел прошлую ночь? Охрана, охрана, охрана, охрана! Ну что я говорил, шериф? Сверхнадежный живой пес. Прекрасная работа, Джорвис, прекрасно! Спасибо, шериф. Спасибо, ребята. Вы спасли мою работу. А теперь вернемся к делу. охрана, охрана, охрана! охрана храна… Спортивные фанаты, мы уже почти готовы начать суровые, опасные, ужасающие соревнования по гонкам на мотоциклах между бродягой Томом, на улучшенном разрушителе дорог с объемом двигателя 1200 кубических сантиметров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 для черепах У нас есть последняя поразительная новость о догонках. Сверхскоростной мини-монстр Джерри преодолевает милю за милей. И к настоящему моменту сильно оторвался от Тома. Осторожно, лужа. поскольку гонщики преодолевают последние мили перед финишной чертой. Джерри идет впереди, но... Под колесами разрушителя дорог дома просто горит земля.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 Вызываю машину 6 и восьмых. На бульваре Беверли прорвало трубу с водой. Езжайте туда и сделайте что-нибудь, пока водопроводчики не перекроют воду. <Связывающие> да не стойте вы на месте. Сделайте что-нибудь. Действуйте! <Связывающие> <Связывающие> <связывающие> <Связывающие> О боже! Эти ребята в опасности.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 Боже! Из меня произошла небольшая поломка. Придется починить твою игрушку, малыш. Но сначала мы отвезем тебя домой. Вызываю машину 6 и 7 8. Вызываю машину 6 и 7 8. Срочно! Боже мой! Панда бродячих котов устроила беспорядки на Алия Алан. Арестуйте их! Арестуйте! Это патрульный Тома Джерри, пряжемся! Откройте, мы хотим с вами поговорить! Откройте, мы хотим с вами поговорить! Это смотрите, женщина-полицейская. Не надо, хватит, а мы сдаемся. Сдаемся. Итак, патрульный том и из этого чего видно, что у вас был тяжелый день.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 Давайте мне попробовать со шпильки всегда получается. Из-за патрульных Тома, Джерри и Кэти. Большое спасибо, шериф.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 Бесплатная демонстрация вакуумного пылесоса. Это он. Спеште меня, спасите, защитите. Пожалуйста. Спасибо, что согласились меня принять. Попробуем здесь. Ну-ка посмотрим. Вы считаете, что эта старая лишья шкура прекрасно сохранилась? Так и есть. Боже мой, я забыл самое главное.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 Oh, <laughs> my ничего не случилось. Ты хорошо провел время с Томом и Джерри. Я так рада. Дубу вернулся счастливым. Почему бы вам еще раз не погулять с ним?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 Кажется, мы пролетели пару дней. Осталось всего около двух тысяч. Высоту. Эй, перестань толкаться! Боже, кажется, мы снова падаем! в Флориду. Здорово! Здорово! Мусор Неужели мы уже летим? Свалка Кажется, мы уже приземлились. Как быстро мы летели...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 наконец-то съест магов проходящий раз в сто лет теперь я волшебник сапстоун докажу кто из нас самый лучший манфред в комнате для опыта в беспорядок где этот бестолковый помощник манфред ты снова спишь на работе извините мастер слегка задремал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 Никто не имеет права пользоваться волшебной палочкой, кроме Сапстоуна. <соцентричной пилингой> так что и не думайте. Эй! Hey, hey, я все время ловил хвост неправильно! Поймал! Поймал! Right, ну все, воры чужих работ. I'm I'm back. Back. Я вернулся, And так что вы уходите. Отдай мне ее, маленький нахал.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 А если вы спросите у шерифа Джо, будь ты проклят, почему он не остановит преступников, он скажет... К у меня связаны руки! Как бы я хотел, чтобы пришел супергерой и спас меня! Алло, Питер магазин Питера Тейлора? Это Стэнли-герой. Стэнли, я я хотел сказать, Картер, вы можете прислать костюм и шляпу ко мне на дом. Да, мистер Картер, мы везем. Том, Джерри!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 Бороться с преступниками. Черт, это мой, Харт, мой давний враг, метатель бича. Ты прав, цыпленок супергероя. Я пришел на намылить тебе шею. Боже, ты разбил мою стену.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 Oh Боже, я забыл научить их сбрасывать скорость. Ага. Иси Варбритан снова вернулся. Теперь я возьму самую высокую ноту, от которой бьются стекла и пьянина на моё.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 О, боже, он здесь. У меня снова похолодели ноги. Эй, вы двое, что здесь происходит? Что-то за углом? Еще один. Что? Настоящий коп? А ты отправишься в настоящую тюрьму.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 не нарушать границы никто не должен заходить, особенно бороны. Что ж, может быть, один-единственный початок знак нашей дружбы? Наручник? И я начинаю думать, что мы не друзья. Что тогда, ребята, аривидерчи, прощайте, до встречи! Желаю удачи, пока! Кукуруза, прекрасная кукуруза!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 Меня похитили. Well, Что ж, no поскольку scurric, здесь нет черных, придется обслуживать себя самому. Это вам заворот кукурузы, лаванчевого кукурузного вора. Смотри, куда бросаешь вещи, когда я ем. Как вкусно! Здорово, значит, они придумали ловушку. Кукуруза все равно будет моей. Что вы сделаете на этот раз? Жду ваших предложений.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 соскучились, пушистики? Пугала. Хорошее место, чтобы покушать подальше от этих фермеров. заперли меня в машине с решетками. Думаете, так можно от меня избавиться? Снова не веру. Вы, ребята, не знаете своего ворона. Строу Вы сдаётесь? Что?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 Ha, ha, ha, ha!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 Oh, my God. Чип -чип -чип -чип. Hi, Привет, дядя Джерри. Почему ты так нарядился? Разве сегодня день ряженых? Okay. Куда мы идем, дядя Джерри? Можно мои друзья пойдут с нами? Эй, uh, <laughs> hey, hey, hey, ребята, куда мы идем? Куда мы идем? Как здорово! Что мы делаем? Как называется эта игра? <свист> Я готов! Что ты делаешь? Что ты делаешь?